Добрый день, дорогие друзья! В этом году мы празднуем юбилей великого композитора Кюйши Дамбриста Курмангазы Сагербаева. Сегодня именно здесь, на месте захоронения, произойдет уникальное событие для всего музыкального мира. Мы запускаем челлендж Дамбристов Астраханской области и передаем в Атравскую область Республики Казахстан. Хазахтан аспапты музыка у классика лыкише сазгер, Ккымангаза сагғыбай ылынын мир туын жерггізеп жатырызз Б обласыыз астрахан домбрашлар атна челинж Жиргазеп, достых пен ссылых пен арал обласна жолдаймыз.